Давайте поговорим, что делать сейчас. Мы почти не говорили ничего о финансовом планировании и так далее, на самой базовой части, на большом тренинге, где весь день об этом будет. Я считаю, что это действительно важно, но вам просто как резюме. Вот доходы, расходы, активы, пассивы, два самых базовых финансовых отчета, каждый, кто занимается личными деньгами, должен вести, составлять, хотя бы понимать свои цифры, сколько зарабатывает, сколько тратит какие есть активы, сколько стоят, какую доходность приносят, какие есть пассивы, если есть капиталовые и так далее. Сейчас, когда мы видим, что мир на пороге, или вступил, или катится в пропасть, я про кризис, да, особенно важно проанализировать то, что у вас уже есть. Вот Прежде чем инвестировать, мы сегодня только про инвестиционные инструменты говорили, да, но нужно понимать, что это те вещи, которые, как правило, надолго, до погашения облигаций, до выхода из кризиса, если мы там говорим про акции какие-то и так далее. Это могут быть очень хорошие возможности, но это точно не те деньги, которые вам нужны на ближайшее время. С этими деньгами на фондовый рынок лучше не идти. Проверьте, убедитесь, как у вас с вашими будущими доходами. Все ли здорово. Сами вы предприниматели, или зависите, там, если наемный сотрудник, например, от работодателя, уверены, что эти доходы будут в будущем такие же, расходы ваши точно сохранятся или их придется сокращать. Кризис всегда не проходит безболезненно. Люди теряют работу, теряют рабочие места, какие-то планы, которые были по развитию собственного бизнеса, накрываются и так далее. То есть я акцентирую внимание на… Тылы, что называется в начале. Если там все хорошо, отлично, это для вас. Ну и тот самый резервный фонд, про который тоже упоминали. Дальше необходимо определить свой инвестиционный ресурс, то есть сколько вы уже и сколько в будущем, возможно, будете инвестировать. С тем, чтобы этим ресурсом рационально и грамотно распорядиться. В моем представлении это не, вот если мы говорим про текущую ситуацию, хотелось обсудить, то не очертя, сломя голову на все деньги и разово взять и купить. Но лично мне и не нравится идея ждать развития ситуации. Вот учитывая такую скорость падения, не знаю, насколько искусственную или не искусственную ситуацию с коронавирусами и так далее. Лично мне эти цены уже нравятся, если речь идет о долгосроке. Поэтому я говорю о том, чтобы проанализировав хорошую ревизию своих активов, ликвидных активов, кэша, те активы, которые в плюсах, те же золото, трежерс и так далее, я считаю справедливым будет постепенно продавать, понимать, какой суммой вы располагаете. Я поступаю так, со своим капиталом, это же рекомендую своим клиентам, делить это на какие-то части, усредняться через какие-то промежутки, но ну, здесь дальше уже может быть тактика, то есть она общая может для всех, а отнюдь не подходит, все очень сильно зависит тоже, это портфель, единовременно вложена какая-то сумма и нужно сделать там ребалансировку или это портфель с регулярными пополнениями и так далее иметь свой список целей перед глазами, знать, для чего вы инвестируете. Не просто подрастет, продам, что делать с деньгами, потом опять что-то покупать. Для чего? Это капитал, который будет вас там, приносить пассивный доход в будущем. Или это деньги на машину, или это на квартиру и так далее. Разработать стратегию. Ну и это веяние сегодняшнего дня. Проберегите деньги. Считаю, что это правильно будет сказать. Пару цитат Марка Твена, они мне нравятся. Я к тому, что те кто получает в руки торговый терминал или получает доступ там, к инструментам фондового рынка и понимает, что как это легко стать инвестором, нажав там, клавишу на компьютере или отправив распоряжение, заявку куда-то там, и вы понимаете, что можете делать то и другое и стать то у вас золото было, то вдруг недвижимость появилась в вашем портфеле и так далее. Очень легко уйти в спекуляции. Или когда начинают выбирать акции отдельных компаний, кажется, что именно они, это то золото, которое искалось. Я призываю инвестировать разумно, расчетливо, надолго, да, без каких-то спекуляций.